Социальная сеть ВКонтакте является одним из самых популярных мессенджеров Российской Федерации. Штаб-квартира ВК находится в Санкт-Петербурге. В свое время на выбор названия сети оказали влияние два фактора. Во-первых, ее создатель Павел Дуров, который переосмыслил фразу в полном контакте с информацией, которая была джинглом радиостанции «Эхо Москвы». Во-вторых, среди вариантов названия искали те, которые не будут ассоциировать сайт с определенными социальными категориями и классами. Для этого идеально подходило слово «Контакт». В контексте вот этого основного проекта, действует также и широкая международная сеть, которая называется экосистема ВК. И вот в рамках вот этой экосистемы мы уже видим целый ряд дополнительных возможностей, такие как платежный сервис, такие как подписки различного рода, доставки еды и целый ряд дополнительных возможностей, которые расширяют вот эту основную задачу. Но подчеркну, что все-таки основная задача ВК – это работа на информационном рынке, это работа с объемами информации. Летом 2011 года произошло по-настоящему неординарное событие. Павел Дуров приехал в московский офис Mail.ru Group для встречи с гендиректором Дмитрием Гришином и обсуждения дальнейшей дружной жизни. Два человека, которые годами олицетворяли разные полюса отечественного интернета, говорили о закупке серверов, объединении даты центров и прочих совместных проектах. До осуществления давней мечты Гришина о полной интеграции ВКонтакте в состав холдинга Mail.ru Group оставалось совсем немного. После этой встречи Павел Дуров решил отказать в сотрудничестве, но спустя какое-то время перейду из 16 сентября 2014 года единственным владельцем ВКонтакте стала Mail.ru Group. 2 декабря 2021 года Согаз купил косвенную долю ВКонтакте. У мегафона, принадлежащего группе Алишера Усманова и его партнеров. В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров Согаз одобрил 45% участие в капитале акционерного общества МФ-технологии, контролирующего 57,3% голосов ВКонтакте. Председатель совета директоров Согаза Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале. МФ-технологии как перспективную стратегическую инвестицию. Должны были быть предприняты меры для того, чтобы максимально приблизить это к состоянию контроля. Я вот ожидал, что это чуть раньше будет сделано, что Лешей Усманов чуть раньше передаст одной из приближенных к государству компаний соответствующей вот социальной Возможности, цифровые техно, технологические возможности, как какими являются ВКонтакте, но ну, тут произошло сейчас. Сообщение USM подтверждается, что в результате сделки весь пакет акций в капитале ВК был продан группе СОГАЗ. Сумма сделки не раскрывается. Амир Ахтямов, Универньюз.